Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Алина Красильникова. Информационная группа «Интерфакс» представила ежегодный национальный рейтинг университетов. В 2022 году Казанский федеральный университет, как и годом ранее, расположился на 10-й строке. При этом ВУЗ занимает первое место в рейтинге среди федеральных университетов. Грядет начало новой эры глобального развития между странами БРИКС. Подробнее в сюжете Екатерины Оскаровой.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 20 июня, в день начала приемных кампаний, сайты российских вузов оказались недоступны из-за хакерских атак. Подробности смотрите в следующем сюжете. В начале недели сайты нескольких российских вузов подверглись хакерским атакам.